о <плев> oh -oh, кажется, мы влипли. Вау. Wow. Первый шар и сразу золотой. <плев> <плев> Давайте наберем на это видео тысячу лайков. Лайк, лайк, лайк. Так, пойду-ка я ее поищу. Интересно, где то вредина спряталась? <плев> а может быть, вот здесь до да кровати? Ну-ка. Ну <плев> нету. Ну да ладно, пойдем дальше. Так. А может быть вот здесь, в э, Нет, она слишком большая, чтобы здесь поместиться. Очень много кусает. Вот это я спряталась. Она мне еще долго искать будет. Ну все, девочки, давайте прекращайте ваши игры. Будем отправляться спать. Вот так всегда. Только классно спряталась, как уже нужно спать идти. Так не тесно. А, я тебя Сейчас чистить зубки, умываться и спать. Черт, моя очередь возле стенки спать. Нет, моя. Ты вчера возле стенки спала, теперь я буду там спать. Ну что, я еще раз хочу. Ой, небоседы мои. Ладно, разрешу я этот вопрос раз и навсегда. У меня для вас есть сюрприз. А, сюрприз? Сюрприз? Ну да, вы же у меня уже девочки взрослые, поэтому будете спать отдельно. Ура! Привет, девочки, мальчики, посмотрите, вот такой сюрприз мама приготовила своим девочкам. Здесь две отдельные кроватки, она двухъярусная и даже есть лестничка. Давайте поскорее это все откроем и соберем. Ух ты, и отдельная кроватка, это же супер-пупер мега круто! Черт, я на втором ярусе. Ладно, ладно, ребята. А вот вы нам напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас есть своя отдельная кровать или даже лучше комната. Мамочка, мамочка, а на нашей кроватке кто будет спать? А это еще один сюрприз. У вас будет новая сестричка. Вау, жду не дождусь. Сейчас мы оформим девчонкам комнату, а после этого и правда у них появится новая сестричка. Ну что же, поехали, не будем тянуть. Ребята, смотрите, сколько здесь всего! А, -а, -а как его много! Ой, смотрите, здесь даже игрушки есть! Давайте это все мы сейчас быстренько соберем. Вот наши две кроватки. Вот таким вот постельным. Здесь есть матрасы, одеяло. И вот, да, вот подушка и сама лестница. Давайте это все сейчас укомплектуем. Мне кажется, будет очень классно, очень круто. И девчонкам ну, точно понравится. Открываем наши матрасы Распределяем Один сюда, второй сюда Ой, как легко Так, теперь подушки Вот они какие классные Мягкие такие Розовенькую И зелененькую Вот сюда И конечно же одеялка, Чтобы нашим девочкам было тепло Это розовая Ой, как классно и зеленая. А теперь сделаем и вот так. Все. И обязательно лестницу. Вот. Все, кроватки у нас готовы. Мы их пока отложим. А перейдем открывать мелкие пакетики. Ой, смотрите, какой плюшевый мишка! А -а -а -а -а! этот коричневый, такой шоколадный. Ой, какой милашный. Смотрите, какой классный. Вообще супер. Одного мы оставим вот здесь под одеялком. Ладно, вот так оставим, чтобы его было видно. Вот он, еще один. Нет, это не Мишка. Или Мишка. А ну, сейчас посмотрим. Хвост похож на Белку. Ага, смотрите, как будто это Белочка. Видите, какой у него хвостик? Наверное, это белочка. Мы ее оставим вот здесь, вот наверху. А еще здесь есть вот такой вот небольшой шкафчик с шуфлядками, с тумбочками. Смотрите, это все выдвигается. Здесь вот ABC. Вот такие все три шуфлятки. Они все выдвижные. Здесь можно что-то прятать. Девчонки точно будут что-то прятать здесь. Может быть, обувь, а может быть, еще что-нибудь. Они же у нас модницы. А еще здесь есть вот такие дверцы, они, они открываются вот так сверху вниз. Очень классно. И здесь, видите, циферки от 1 до 5, от 6, как бы до 9 и, и нолик. Здесь можно еще все расставить. Ой, что это такое интересное? А ну-ка посмотрим. Смотрите, ребята, это такой стаканчик-подставочка, линеечка, Она очень детализована. Ну, как настоящая прям. И вот таких два карандашика. Розовый и желтый. А, какая красота. Смотрите, а здесь еще вот такая вот штучка, какая-то подставочка. Она мне напоминает зайчика. Вот здесь ушки. И вот глазки нарисованы. Я не знаю, что это такое. Может быть, вы знаете точно, что это такое. Напишите тогда мне в комментариях. Потому что я, я теряюсь в догадках, если честно. Я не знаю, что это такое. И посмотрим, что же у нас дальше. Здесь как будто книжечки, но они какие-то недоделанные. Ну, сейчас посмотрим. У нас есть еще один последний пакетик. Вот такие у меня получилось две книжечки. Мы их поставим вот здесь. Может быть, наши девочки что-нибудь прочитают. А здесь еще есть вот такой метр, чтобы измерять рост, насколько девочки подросли. Мы его наклеим. Вот сюда, сбоку. Все, готово. Ух ты! Вот, девочка, Лол, маленькие сестрички из третьей серии и второй волны. О-о, кажется, мне влипли. Смотрите, друзья, это же третья серия, вторая волна маленьких сестричек. Ну что ж, давайте поскорее их откроем. Мне очень не терпится посмотреть, кто же здесь спрятался. Смотрите, этот шарик даже отличается немножко цветом. Он более такой желтоватый, более оранжевый, чем Третий сезон «Первая волна». Итак, вот наша первая подсказочка. Вау! Это камень и открытая дверь со стрелочкой. Ой, сколько здесь девочек. Ааа, смотрите, какая классная. С двумя хвостиками она нам подмигивает. Давайте скорее открывать. Вы знаете, вторая волна как-то легче открывается. Вау! Вау! Первый шар и сразу золотой! А -а -а. Ладно, я воздержусь! Но это супер-мега-круто! Вау! Это золотой шар, ребята! Вторая волна и сразу же золотой шар! Это что-то меня эмоции просто переполняет! Смотрите, и здесь сразу же стикер, что девочка меняет цвет! Ух ты, пух, ты, перчинка, смотри, это же... Да ладно тебе, мы же и сами из золотого шара. И Найдем общий язык, поладим. <плёк> Все, у меня уже терпения нету. Открываем поскорее. А -а -а -а, это золотой шарик! ю Смотрите, сколько здесь пакетиков! И сразу же перейдем на вкладыш коллекционера. А вот и наши все куколки. Вау, а здесь золотых может быть много. Здесь у нас во второй волне целых три куколки. Интересно, какая будет моя. Ой, смотрите, какая интересненькая. Очень классная куколка. А это старшие сестры. Смотрите, здесь даже мальчик. Это же мальчик. А, это мальчик. У нас Класс. Все, хочу такого мальчика. Мне мальчика очень не хватает. И куколка-единорог, смотрите. И как будто бы Клеопатра. Ой, какие они все классные из второй волны. Очень, мне очень нравится. Девчонки, напишите, пожалуйста. Ребята, все напишите. Вот какие куколки вам больше нравятся. Из третьего сезона первой волны или второй волны? Жду ваши ответы в комментариях. А пока открываем нашу куколку. Наш первый пакетик. Ну, конечно же, это брелочек К нашему шарику А это? Что же это? Это обувь! Ой, смотрите, какая классная! Это у нас такие вот Красочки или туфельки Черная подошва Сами они синего цвета и с черными бантиками Очень классные! Мне кажется, они подойдут Нашей мамочке Смотрите, прям цвет в цвет. Очень классно! Может быть, она их немножко поносит. Вау! Ага, я думала, это все в одном пакетике, но нет, нетушки. Это что-то такое огромное. О, есть. Ух ты, вот это да! Смотрите, это рюкзак. Он черного цвета. Ох, какой модный. Здесь вот такая синяя вставочка, замочек. И как будто кошечка. Смотрите, это синяя кошечка. А здесь разбитое сердечко. И еще он вот так вот закрывается. Ой, класс! Вот это да! Очень классный рюкзак. Наверное, у нас попадется какая-то спортивная девочка. Раз она с рюкзаком. Давайте поскорее это узнаем. Это... О нет, это не девочка, ребята! Мама сейчас будет кричать. Это мальчик, это мальчик, ребята, это мальчик! Класс! Я только что говорила, что хочу мальчика, чтобы мне попался мальчик, и вот он мне попался! А, классно! Я обалдею! Вот это сюрприз Вот это подарок Очень круто Теперь мне не хватает еще взрослого мальчика а, Класс Смотрите, ребята, вот он, этот мальчик Это Бэби Панки Ой, какой он хорошенький В нашем ряду появились мальчики Смотрите, какие у него серенькие трусики Он с сосочкой Привет, мой хороший а, прическа у него какая классная, как у панка. Очень классная и такие черные темные глаза. Очень симпатичный мальчик. Эх, Сахалу, буду я съезжать. Без девчонка я бы еще договорилась. А вот с мальчиком вряд ли. Эх, ну все, пока. Куда пошла? Куда, куда? Ухожу я. С моим рюкзаком? А ну верни. Ну ладно, если вы так просите, я вернусь с рюкзаком. Слушай, сестренка, а ты хочешь посмотреть, как я цвет меняю? Ага, ага, хочу, очень хочу. Ну тогда пошли купаться, умываться. Ну что, девчонки, пошли купаться. Ныряй глубже. Вау, смотрите, какой классный мальчик. Как он меняет цвет. Смотрите, его прическа полностью становится не синяя, а сиреневая, и волосы здесь такие пятнистые получается, Смотрите, а классно. Ой, а на трусиках, смотрите. У него как будто бы маечка появляется, и вот такие вот браслетики на ручках. А на трусиках вот такой вот череп. Смотрите, как классно. А, он. он вообще такой прикольный. Еще, смотрите, нет, подождите. Дольше его подержу в холодной воде У него здесь, вот, вот где глазки Еще такие вот красные стрелочки Ух ты, вот это парень А мы тоже можем менять цвет Да-да, у вас наполовину трусики меняют цвет, точно Смотрите, у нас все малыши меняют цвет А, какие они классные Так, все, дети Водных процедур достаточно. Пора отправляться спать. Да, мамочка. Холосо, мамочка. Узайдё, мамочка. Спокойной ночи, мои хорошие. Сладких вам снов.